доброго всем утра мы переночевали сейчас поедем дальше дождик накропает Выехали. Кубанские просторы начинаются Огромные холмы Дорога уже совсем не та, по которой мы ехали Ровно и не колбасит стороны, в сторону. Трасса М4 Дон. Время 5 часов 44 минуты. Мы продолжаем движение в сторону моря За бортом 18 градусов тепла. Впереди туманчик небольшой. Трасса еще не проснулась. Машин очень мало. Создается впечатление, что никто на юг не едет. Наверное, еще не сезон так патриотично мы едем что? можно догадаться что время 6 часов утра мы проехали уже 1487 километров за бортом пока 18 градусов Мы на заправке в Каменск-Шахтинском Бензин тут уже дорогой 46.80 по моему 95 -й. Мы в Ростове-на-Дону Время 8.56 Город Азов. Вот таким образом мы избежали платных участков на М4. Выехав на станции, Прекрасная дорога. Не хуже, чем М4. Нету давок, пробок и ремонтов всяких. проехали мы 1741 километр расход бензина составил 7,7 ,7 литра а вот стоит горы горный серпантин Так, вот заезд на мост со стороны Тамани. Вы прибыли в место назначения. Так, вот, продолжаем заезжать на мост. Это все еще подъезд мост пока не открылся терчинский проблем весь как на ладони вот он мост, ой как далеко, ужас ехать а мы уже минут 10 наверное, едем, да? По этой развязке вот один берег слева вот там второй берег и вот между ними силуэтом виден какой-то вот мост наверное он и есть в общем еще ехать ехать и ехать отгородились На мост в подъем идем. Средняя скорость 90 километров в час, разрешенная. Все, сняла две арки, Обалдеть! Еще? Ну давай еще крупнее. Я помедленнее даже поеду. Все. Ой, молодец! Еще раз, еще Спасибо. разок, еще возьми нормальный фотоаппарат вот так вот вот он керченский пролив так все мы уже на той стороне нет съезжаем да на ту сторону красота. Краблики, всякая красота. Полчаса только подъезжали к мосту, даже больше, больше получаса подъезжали здесь этих внечиков кошмар какой -то. и не боятся ведь ходят вокруг меня а народ любопытные заливается ужас вот здесь вот мы вдоль берега проехали с этого села вдоль берега поднялись в эту гору поедем дальше вот туда на генеральской пляже как вот ходить знаете, растоптать зверей сейчас чукракское озеро посмотрим вот оно розоватое выставляется Жанна куда-то залезла в эту гору Где-то там ползает Сейчас! Пойдем за красотой Бабочки-то какие! Интересные! Там такая красоте. Офигеть! Кстати, ехать не надо никуда на это озеро розовое. Все так видно. Да? Вон наша машина, как далеко. Да. Хорошая горка. озеро да хотела на каяшское озеро вот тебе такое же каяшское озеро это чохрак озеро на там вот иди вот туда вот по тропинке там Дверь какой Кто-то тут Так тут эти сирончат А вдруг это не ее это сама дыра. И она за мышкой ползет. Вот так вот. Мы даже не заметили, куда шли. Готовим ужин. Снятина. Вот мы где расположились На горе Обязательно сняли закат Откроем бутылочку венца Да, мам? Я уже искупался Водичка соленинка. была не